Добрый день, друзья! Вот вывелись у нас цыплята. Извиняюсь, конечно, не смог снять их вывод, то, что у нас вдруг не стало электричество. Ну, ослепить а фонарями что-то цыплят не решился. В общем, вот такая вот система. Это вывод цыплят в простом домашнем инкубаторе на 72 яйца. Так, он у нас каждый год происходит в, в нормальном режиме. Сегодня у нас 23 марта. Вот можно за окном посмотреть, еще лежит снег. Брудер стоит в курятнике. Так что все время они у нас тут так и живут. Сразу мы их из инкубатора, как просохли, выносим сюда под лампу инфракрасную. Так вот, что я вам хотел сказать. Друзья, перед тем, как вы запустите инкубаторы, будут стоять у вас, лежать там яйцо. Старайтесь не подпускать близко посторонних людей. Вроде типа донайцев. Вот что получается. Одно яйцо у нас получилось сразу черным после посещения донайцев. Вот получился цыпленок у нас. Вот видите какой. Один. Но и 40% яйца оказались незародными. Такое, конечно, произошло из ряда вон впервые. Ну, а так цыплята чувствуют себя вполне нормально. Как бы вот поилочка у них стоит. Сразу они пропоены марганцем маленько. Вот сейчас у них тут лежит. Яичко. Цыплятам всего вторые сутки. Чувствуют они себя отлично. Так что, друзья, выводите цыплят сами. Это цыплята курни сушек Их, конечно, здесь мало, потому что уже суточных прикупили. Вот так вот. Сейчас покажу, как закрывается брудер. И не стройте никаких там... Ящиков дома, мащиков, подкладок, раскладок, вот всего, а пил лежит, лампа прогревает, ее достаточно для всего этого. Цыплята чувствуют себя хорошо. Они у нас, если и пропадают, то в основном исключительно по техническим причинам. Чего-то как-то либо задавили, либо что, либо выпрыгнули из ящика. Так что вот так, друзья. Но следующий вывод постараемся, конечно, заснять, как они выводятся прямо из инкубатора. В инкубаторе. Дай бог, со светом будет все в порядке. Ну, смотрите продолжение. Продолжение будут по хозяйству. И того, и другого понемножку. Может кому-то что-то это поможет. Может нет. Может интересно, может неинтересно. В общем, не подпускайте людей, донайцев, так называя их, которые несут с собой добро в кавычках. Старайтесь в это время, когда закладка яиц происходит, чтобы никого посторонних рядом не было. Ну, Все, до свидания.